Пом, пом, пом, пом, пом, пом Подгон от подписчика Привет, это рубрика, у которой нет и не будет спонсоров, подгон от вас, от моих, от человедовских подписчиков, потому что спонсоры этой рубрики, конечно же, вы. И это реально моя любимая рубрика, потому что сегодня будет распаковка подарочков, а, кстати, я вам благодарен, их много, ролик будет длинный для тех, кому нравится ролик, посмотрите. 30-20 минут контента Кстати, приятного аппетита, если ты сейчас кушаешь И опять ждем, вот просто ждем и молчим Пока ты поставишь лайк Реально ждем, все, я замолчал Давай, до 5 досчитаем, все поставили И мы начинаем, давай, 5 4, три. у тебя последний шанс Ставь лайк, 2 один, поставил лайк, все круто Забегая вперед скажу, у этой Рубрики будет нестандартная Абсолютно превьюха Это одна из первых моих превьюх, которые я Начал делать в фотошопе, одна из первых моих работ И у этой рубрики сохранится эта превьюха Поэтому поддержите лайком, немножечко Хочу ностальжи для самых-самых-самых Самых холдов добавить и будет Старенькая превьюха, не говорите мне Что я рукожоп, это реально одна из моих Первых работ, можно продать, я как Анфетишку, напомню, что Для всех, кто хочет попасть вот в этот видос ко мне ссылочка будет в описании на steam trade и в следующем ролике скорее всего ты будешь напомню что ролики подобные я записываю раз в неделю публикуются они также раз там, в неделю. неделе короче не буду вас задерживать поехали Подгон от подписчиков. Вы просто посмотрите, что вы тут наделали. 67 трейдов. 67. Из них, наверное, ну, штук 10, возможно, где у меня просят скины. Но в основном... 6... Сегодня будет 60 трейдов от вас. Вы что вообще наделали, пацаны? Тут прям жесткая какая-то история. Короче, будем это все дело обозревать. Поехали. Первый трейд у нас. И этот ролик открывает человек под ником Мяфиози. Мэфиози! В следующий раз скину наклейку, вот забегая вперед, я уже все поезда РЖД э, обогнал с этими забеганиями вперед но за наклейки спасибо, потому что я их, ну, типа, коплю, я своеобразный коллекционер, понятно, что они никому не нужны, но тем не менее. Короче, мяфиози, в следующий раз кину наклейку, но я за это тебе спасибо, у нас тут стимовский фон и э, стимовский смайлик, тем не менее, благодарочка. Я вот не знаю, единственное, что меня смущает, мне нужно будет контейнера для подарков э, покупать, потому что продавать я их, ну, не знаю, не хочу, как особо. Но это подарки. Можете с не миллиарды будут стоить, да, Ну, типа, а так я не особо. Эти подарки продаю даже, вот, займу небольшую часть видоса и покажу вам кое-что. Есть у меня вот такой вот калашик красный глянец. Мне его скинули в одних из первых роликов подгон от подписчика. Здесь наклейка вой. Есть, и он стоит 2600. Сам красный глянец плюс наклейка вой. Ну, дорого он стоит, короче. Не знаю, смотрит ли мне этот человек или нет, который отправлял, но он уже должен быть в в теории, тебе большой привет Я подарочки храню, вот твой калашик Я его в инвентаре надежно Надежно храню, ну давай ко второму трейду Переходим, а следующий трейд У нас, Алена Швец, я кстати Не знаю, я знаю, что мне смотрят девушки И вот просьба к вам, просьба а, Если девушки меня смотрят Напишите в комментарии, мне интересно Я знаю, что смотрит. и мне по-моему трейд Вот здесь девушка скидывала, не знаю, отменил нет Но для меня это типа удивительно, я знаю Аж обычно пацаны, пацаны, теперь надо Как оказалось-то говорить, пацаны и дамы Всем здорово. Ну вот, Алена Швец э, скинула или скинул мне трейд. Не знаю, не знаю Ну, блин, если это девушка, то приятно, что меня смотрят девки Такого лешего смотрят девушки Даже приятно Кстати, инвентарь довольно-таки неплохой И Реально, блин, интересный инвентик И капсула аж 14 -го года Вау Ну ладно, огромное тебе, Алена Швец Спасибо за трейд тут наклеечки Вот за наклеечки реально отдельный респектосик Вот, я люблю а, Принимаем, так, второй у нас был а, От Алены Швец Спасибо еще раз огромное, мы едем дальше этот трейд я, пожалуй, принимать не буду. А следующая Хел Чик. Но тут у нас без сообщения, Хелчик также тебе спасибо. Да в принципе, как и всем в сегодняшнем ролике, а, тут у нас сувенирный новоармейский блеск, кейс, запретная зона, ну и ширпчик. А, во всяком случае, еще раз тебе спасибо. Реально, вот знаешь, как сделаю? Я, наверное, создам отдельный контейнер для подгонов, которым мне делают подписчики, то бишь вы. И сделаю потом как-то отдельный ролик, где типа своеобразная витрина, показываю все, что мне отправили подписчики. Возможно, так и сделаю. А, дальше. Давно хотел бы открыть этот я думаю, ты его не будешь открывать, ты его просто продашь, потому что он сейчас стоит 2000. Я не дурачок, хоть на первый взгляд так и может показаться. Дальше трейд тоже интересный на самом-то деле. бле ажуре, журе Надеюсь, я... Правильно прочитал твой ник. Очень, очень уже интересный трейд. Блин, наверное, ты не станешь этого делать, но я бы хотел, чтобы ты открыл эти два кейсика, было бы приятно. Я посмотрю сейчас, хватит ли мне денег, что маловероятно, но, возможно, я эти кейсики открою. Он мне отправил наклейки. Дальше сувенирные, сувенирные ширпчики. но вот этот, по-моему, пистолет промышленного качества вроде бы как стоит. Но этот, собственно говоря, пистолет из моего детства, реально. Только не сувенирный, по-моему, же обычный такой еще есть. Сувенирный, короче, не факт. А, огромное тебе спасибо, Блэжер. Я надеюсь, я твой ник прочитал правильно. Не, серьезно, если сейчас будут деньги, я открою. Я не знаю просто, сколько на балике лежит. Блэжер, огромное спасибо. Сейчас чекнем. Есть ли у меня деньги? Откроем. Переносимся в КС. Еще рано. Пока рано. Рано. Я не готов. Пока у нас КС-ка обновляется, она у меня обновляется. Да. А, посмотрим следующий трейд. Следующий трейд от человека с ником Мегабит. Мегабайт. Я, ну, материться в этом ролике не буду. Хоть один сделаем позитивный контент без мата. А этот человек, мой подписчик, отправил мне фон. Стимовский, кстати, довольно-таки интересный. Реально прикольный фон. А дальше смайлик. Это не смайлик. Дальше смайлик, а, дальше хук на пуджа. Это хук, да, это хук. Но пудж у меня фул в арканах, в хуках, в туфлях, с пакетом. Дальше какие-то кейсики, я не знаю, что это за игра. А Флор. знаю, но у меня ее нет. А, и граффити, собственно, Мегабит огромное тебе спасибо, Мегабайт, наверное. Засрете меня в комментах, девушки и парни, а -а -а, будет жопа. Мегабайт, огромное тебе спасибо. Напишите, как правильно Мегабит или Мегабайт, я дурак. А, огромное тебе в общем-то спасибо. А сейчас переносимся Counter-Strike. Еще один переход. Ой, я с переходами сегодня вам достану. Но переносимся. Подгон от подписчика. Сейчас знаешь, будет мемно. на если мне с этого кейса выпадет нож. Это будет, конечно, <с> <с> жесть. Ну ладно, подписчик мне подарил змеиный укус и э, призма второй. Давай сначала змеиный укус откроем. Прикинь, реально нож выпадет. У меня такого ни разу не было, но это будет вообще просто сверхэпичность. Так, мы покупаем ключик к этому кейсу и давай сразу купим к э, призму кейс тоже ключик. Блин, ну будет реально эпично. А, Ребят, пожалуйста, больше не присылайте мне таких сообщений, открой кейс, потому что, ну, я разорюсь. Короче, поехали. Поза орла. Давай, поза орла. Блэжер. Училась. Коник, смотрим, что он мне подарил. Давай, давай, поза орла, принеси счастье. Не планировался в этом ролике опенкейс, реально, я не смотрел этот трейд. Ну вот, Блэджер мне подарил... Статрек НЕГЕВ! Вот это да, он правда убитый, но это статрек, пушка Ладно, поношим Может тут что вот тут интересное будет? Ну, тут ничего интересного, ладно Призма второй, все так же на корточках Либо же в позе орла, как для вас угоднее. Давай, нож это будет эпично, пожалуйста Блин, реально, вот давно не попадал нож Сейчас бы это было круто, но, к сожалению, к сожалению, Блэджер, ты меня заскамил. Ладно, переходим дальше. К следующим трейдам. Крита, или Райта, скорее всего, Крита. Скинул мне очень-очень много. Что это такое? Посмотреть? Я не понимаю, немного что это. Пожалуйста, будьте бдительны. Три рубля. блядь, я не знаю. Блин, я не буду это принимать, мне очково. Реально, пацаны, мне очково. Блин, вроде человек отправил какие-то штуки. Напишите, можно это принимать? Нет, я просто с предосторожностью отношусь вообще ко всему. Ну, типа, реально мне просто очково такое дело принимать. Я понимаю, что через это заскамить, возможно, и не смогут. Крито, огромное тебе спасибо во всяком случае. Но я реально очкую принимать такую историю. Я for you, inventor. я не знаю просто. Но, скорее всего, типа, витрину украшать. Ну, пацаны, ну... Ну, осудите меня в комментах. Ну, реально, напишите, можно ли такие трейды принимать. Типа, я вообще не... Там написано, будьте бдительны Я бдительный, Крита, тебе спасибо В ролик ты попал, но блин чекаю принимать Ладно, идем дальше Ладно, а, Фьюрит рекламу, Егор, нужно будет запикать И его тут замазать, а то еще скажу У этого ролика нет спонсоров а, Фьюринт, огромное тебе спасибо Он не отправил запечатанный графики глазок Боевой зеленый, спасибо тебе огромное За глазок, а теперь за мной постоянно Будут наблюдать Дальше, Гау Близ Гау Блуз Га Джау Близ Джау Блуз вот пестик. Огромное тебе спасибо. Он мне, кстати, армейку скинул. А, спасибо за трейд. Распишись. Вообще без проблем. Сделано. Отправлено. Криво написано. Переходим к следующим трейдам. Так, а там мы все смотрели. Охотник на... Осуждаю. Привет, увидел у тебя Аркану на Пуджа. Давно не мечтаю, за сколько бы ты смог продать ее мне. Ну, Арканы я не продаю, потому что в большей части это подарки от человека с ником Плот Компот. Это один из моих топ-донатеров, да и в принципе, ну, я не продаю вещи, как бы. Только из КС, какие-то мои дорогие ножи и так далее. Но, во всяком случае, Охотник, огромное тебе спасибо. Я это осуждаю, чтобы вы понимали. Это очень-не очень. Но за трейд спасибо, кстати, здесь есть набор на сало. Есть, кстати, автограф, ну и карточки. Спасибо, на самом деле, прикольный подгончик. И трубка, кстати, имморталская. Комановская, я дурной. Надеюсь, это Эй, Эйджи, я тупой. Э, да, блин, во всяком случае, спасибо за подгон, здесь кейсик и запечатанные графики. Спасибо тебе огромное, реклама, опять же, нам не нужна, но во всяком случае, Эйджи, спасибо. Надеюсь, прочитал правильно. Ник! И да! Наклейки! Наклейки! Вот это да! Вот это круто! Флип-флап, спасибо за наклеечки. Конечно, до этого ребята отправляли тоже вам всем спасибо сегодня, я просто понимаете, да, что всем благодарен, ну, как бы за наклеечки отдельный респектос Флип-флап, спа Флип-флап. Флип спасибо за наклеечки. Едем дальше. РФ предлагает обменяться. Хакермен. Вот это а так поинтереснее, наверное. Принимаем тут трейд. Спасибо тебе, Рэф, огромное, за трейд. Тут, кстати, у нас наклеечки. Блин, да сегодня что это? Я хочу отстраниться от этого всего. Блин, все-таки поделать немного развлекательный контент. Нужно же как-то голову вот этого немного освободить. Но спасибо во всяком случае за трейд. Тут наклеечки, реально наклейки, респекту. Спасибо. во о Во-о, обсидиан? А, искривление. Я думал, это вообще есть такой скин обсидиан? Сейчас Егор вставит на экране, есть, нет? Блэк... Фифер, Black Фифер. очень жалко, что так мало просмотров, очень интересно было бы посмотреть рубрику проверка сайтов с кейсами в двадцать втором году, но я а, с некоторой периодичностью делаю, только не как раньше это было, проверка одного, проверка всех сайтов в целом, и делаем какой-то топ своеобразный, по вашему мнению, поэтому мы это делаем, но уже в одном ролике там все сайты туда влезают, во всяком случае, Black Фифер, спасибо, а по просмотрам, ну, душит YouTube, реально, рекомендаций не так много, но тем не менее и то, сейчас на канал начали подписываться новые люди, за что вам, конечно, огромное Спасибо, потому что вы лайкаете, поддерживаете но ну, это прям приятно, а, без вас бы этого не было Но да, начали подписываться И сейчас как-то все получится. стало, во всяком случае Блэкфифер за наклеечки Спасибо, сколько тут дота предметов Боже мой а, Так, френдлис, френдлис friend. Привет, человек, привет, Вики Вики, привет, Викусик, тебе огромный привет, я не знаю, ты это Вика или это твоя подруга, девушка, блин, вы все-таки меня сегодня путаете, ну ладно, попросили Вика, тебе привет, человек, которого ты знаешь, сделал мне приятное сегодня, но ну, он реально скинут очень много всего, мификал, клинкина, антимага, я даже не могу представить, сколько они стоят, но во всяком случае, тут разговор даже не о стоимости, а о том, что, блин, человек сделал подгон, распаковка подарков, спасибо тебе огромное, френдлис, ну тут прям приятно, очень-очень много вещей, Помимо всего прочего, и тулуска даже наклейка. Вау. Ну тут наклеечки, конечно. Спасибо огромное. Это, это круто. Кстати, стиль интерфейса давно нового не получал. А, спасибо. Friendless, огромное тебе еще раз. Человедовское спасибо. Дальше Х Хеки. Привет. Знаю, что ты любишь наклейки. Распишись, поже. Хеки, огромное спасибо. Наклейки я обожаю. А вот эти вообще в дальнейшем будут ценные. Если у нас все будет нормально с интернетом, сможем играть в дальнейшем в CSGO. Сейчас распишемся. Написал. Отправил, сделал Тем временем мы идем дальше Eleven's, с Eleven's Скорее всего Eleven's, или просто Eleven Привет, человек, смотрю тебя уже давно и желаю один мульт подписчиков Привет Никите Невскому и Семену Князевскому Никита Невский и Семен Князевский Вам а, привет и Eleven мне скинул карточки СКСки и, кстати, армейку. Круто, Пучина, я ее помню. Маленький еще был, только начинал кейс открывать, да, было. Круто. Ну, Eleven, тебе огромное спасибо за подгон. Привет Никите и Семену. Большой-большой привет от Человедонского. И по поводу одного мульта, ну, это ты пожелал. Вот это ты прям пожелал. Надеюсь, так и будет. И твое пожелание все-таки сбудется. Едем дальше. Клема, лавина наклеечки. Ой, но тут наклеек прям много. Клема, огромное тебе спасибо. лавина наклеечки. Блин, спасибо, тут прям очень много наклеек. Ширпчика, конечно. Реально, я, короче, сделал отдельный контейнер для подгонов, и я думаю, что через серии 5 данного формата, да, мы сделаем обзор, что мне в общем надарили Ну, спасибо огромное, конечно. Ну, наверное, Данда будет делать хранилище. Клема, еще раз спасибо. Ну, за наклички, ребят, реально респектосы. Тук-тук. Тук-тук мне постучался и скинов от Payday 2 закинул. Спасибо. Кстати, скинов от Payday 2 реально много. Такое ощущение, что надо будет скачивать Payday и фигачить, потому что у меня там столько скинов. Ну, это, конечно, капец. Я не знаю, вообще, ценится это или нет. Ну, именно вот эти вот скины, насколько они ценны. но я их в любом случае не буду продавать, потому что это подгоны. тук тук Спасибо тебе огромное за Payday скины Мы едем дальше Следующий трейд у нас Я не прочитаю, друг Ну, серьезно, я это не прочитаю Я не, не знаю, я не знаю, когда прочитать Может перевести Ой, сейчас там что-то нецензурное будет Перевел, получилось контракт Спасибо тебе Привет, а смотрю тебя с 2016 -го года Очень интересные видосы про твои инвестиции А в ближайшее время, кстати, планирую что-то подобное залить Но вот не знаю Пока думаю про... в сфере инфити короче Вот, напишите, кстати, кто до этого момента досмотрел Во-первых, напишите да? А во-вторых, делать ли мне видос про NFT-шки Я создал и хочу рассказать там про свои успехи. Сделать, короче, вот отдельный ролик именно про NFT. Был ролик под, про биток. Он вообще залетел, просто как пушка. И вот думал про NFT-шки сделать. Во всяком случае, тебе огромное спасибо. Тут у нас, кстати, курьеры с доты и наклеечки. Три штуки. Благодарю. Благодарю. Причем наклейки 19-го года. Скоро подорожают. Верим. Следующий трейд канвел. Well. Также спасибо тебе огромное за трейд. Блин. Спасибо, здесь PGL, PGL или PGL, блин, меня сейчас засручишь. за эту фигню, ну спасибо тебе огромное за трейд во всяком случае, а также P250, этот, по-моему, не дешевый ширп, я могу ошибаться, могу вполне, но он не такой дешевый вроде бы, а дальше голографическая наклейка 21 года, спасибо, спасибо огромное, Hanwell, блин, круто, а дальше, Danger, Лёха, давайте я буду Лёхой. Так, я не понял Денджер Леха отправил мне тоже Интересный трейд, тут сувенирные скины Также тебе, Денжер Леха, спасибо Надеюсь, место в кс на не закончится Денджер Леха, респект, спасибо Дальше наклеечки, кстати, вот такой еще не дарили TheZoom3k От сердца отрываю челу с Крутым контентом, у тебя инвентарь Говна, хочу прокачку а, у меня энтарь говна, хочу прокачку Ну, прокачка скоро будет, и условия я уже говорил Спонсорка, пожалуйста, я только оттуда буду набирать людей на прокачку Просто потому, что там сейчас, наверное, человек 50 И, типа, каждый ролик, там, по 3-4 человека Но оттуда реальнее выбирать людей, чем из комментаторов ну, то есть, либо комментаторов, да, там будет, ну, даже 300 человек Плюс один там еще заспамит миллион кольцевых комментов А тут, типа, ну, вот список, и я буду рандом выбирать Огромное тебе, конечно, спасибо за Zoom 3K Но по поводу все-таки прокачки я уже... Говорил, как туда попасть. А uh, the Great, the Great con, Corn корн короче, Great тебе тоже спасибо. Тут уже инвентарь. Ой, фон стимовский, который уже отправляли, но во всяком случае, по-моему, загрузочный. Да, загрузочный, там сетик. Три кейсика и, Эти кейсики сейчас тоже растут в цене. Спасибо огромное, благодарочка. Едем дальше. Uh, the Great, огромное спасибо. Идем ниже. Опять же, что это? Куда? Подожди, что это за? Я не понимаю. Ну реально, типа. Что это за игра? А, ну вот, инвентарь. А что это за игра? Ну тут какая-то другая игра, и там типа никакого предупреждения вроде не вылезает. Аниме какое-то. Я не люблю аниме. Ну ладно, тут премиум, тут вроде никакого предупреждения нету. Ну, опять же, показать в инвентаре. Ладно, спасибо огромное тебе также денчик. Эти вроде принимаем, но никакого предупреждения тут я не вижу. Тут ширпчик, по идее, опять же, и граффити. Спасибо огромное. Подгончик, надеюсь, мне покажешь. Обязательно покажу. Обязательно, Данил, Денчик покажу. А мы едем дальше. Опять же, ник, который я не смогу прочитать, будем называть таких ли подписчики. Во всяком случае, они подписчики. Он мне скинул на нагу, я так понимаю. Да, на нагу два рарных а -а, меча. Заключено демонов, заключено демонов. Нифига, это прикольная тема. Спасибо огромное тебе, человек с нечитаемым ником, подпись Спасибо, Идем дальше. Атаман, атаман, 1, 2, 3. Тоже скинул трейд. А, ну тут задержка 15 дней, блин. Ну ладно, примем, во всяком случае. А вдруг реально дойдет? Причем, кстати, углепластик прямо с завода. Прикольный скин. Если придет, будет круто. Ну, потому что, не знаю, обычно в подгоне подписчиков э, обмены, которые удерживаются, они отменялись. Но примем, а вдруг... А вдруг? Атаман, атаман 1, 2, 3, спасибо Дальше, парик Сун Надеюсь, правильно прочитал а, Привет, смотрите очень давно, уже успел вырасти Вот тебе скромный трейдик, надеюсь попасть в ролик Покажи, пожалуйста, инвентарь Без проблем, спасибо, многие на мне, кстати, выросли Ребят, напишите, выросли вы на мне или нет Я вот вырос на полу Напишите, на чем выросли вы Ну, опять же, спасибо, реально, вот без приколов Если много народу а, взрослело вместе со мной Потому что вы выросли не на мне А вы выросли вместе со мной Потому что, когда я начинал, я был тоже... С дюком, поэтому ну спасибо. Так а, покажи инвентарь. Ну тут из интересного опять же МП9 а, хрусталь это что засекречено? Я даже не знаю, что это такое. Пропаганда. Фью, я первый раз вижу скин. Ладно, там Фамас, кстати, был Фамас. Окей, Фамас неинтересный. Дигл после полевок дефолт. А неонар закален. Ну уже поинтересней. Так, литьев, скин красивый, но не такой ценный. Неонар поношенная. Дальше Дигл заговор немного поношенный. Револьвер, пламя прям с завода. И в основном наклеечки. Ну, типа, инвент такой. Ну, вот я, я говорю честно, не буду, как бы... Я говорю, короче, все как есть. Но, во всяком случае, Париксун, спасибо за трейд. Едем дальше. Хулиган 0.1.0.1.1. Привет, вставь пожив ролик и распишись. И чекни инвент. Все наклейки, которые там, я тебе скину, когда придет трейд бан. Вау! Это будет круто. Это будет круто. Хулиган, но он уже наклеечки скинул. Огромный тебе сказать Спасибо. А, по поводу твоего инвентаря, я не могу его прогрузить. Инвентарь партнера. Но это, наверное... А, стой! Это нужно делать вообще вот так. Так нужно чекать инвентарь. Ох ты. Я даже такие наклейки не видел, я вообще походу из Counter-Strike а выпал. Ну да, вот уже м тут появилась и АВП, статрековская, и калаш. Кстати, статрековский вот сейчас стал поинтересней. Окей, надо, короче, так смотреть. Так, ну мы перейдем к хулигану. Он попросил показать инвентарь. А расписаться я у тебя, кстати, не могу. Ну вот вообще никак, ну просто не могу расписаться. Но инвентарь покажу, такая возможность все-таки есть. Так, тут калаш и Казимов. Дальше статрек, статрек. И гиггл поношенный кровопаутина. И поехало, реально много наклеек. Если ты мне все это хочешь отправить, я, конечно. Очень просто офигее. Ну блин, <смех> инвентарь, конечно, <смех> наклеек тут много. Desert Eagle стандартная с наклеечками. Графики, я так понимаю, да. Но блин, вот эти вот наклееки. Нет, эти. Да, вот эти я тоже не видел. Я реально выпал. Просто выпал, потому что я не видел эти наклейки. Но здесь из интересного именно из инвентаря самого хулигана, а вапка и калаш. Ну, опять же, деглосик с юспом. Да. В общем, инвент показать сделано. Едем дальше. Инвент показать показал, отреть а не принял. Но слушай, расписаться я реально не могу. У тебя закрытая стена, к сожалению, поэтому расписаться вообще никак. ну вот о чем я и говорил, реально в ПД нужно скачивать просто фигач. да, идем дальше. iTech, iTalk а, и так пойдет. Человек, человек, красава. Продолжая в том же духе снимать ролики, очень круто хочу поучаствовать в открытии кейсов с тобой. Но открытие кейсов. Можно, кстати, набирать подписчиков. Хорошая идея, почему нет? Опять же, напишите свое мнение по поводу этого в комментариях, куда же еще. И будем думать, может, реально будем набирать подписчиков на, ну, просто поучаствовать в видосе. А так, огромное тебе спасибо. Тут наклеечки, кейсик и графики. Ну, опять же, и сувенирный маг 10. В общем, и так пойдет. Спасибо тебе, идем дальше. Ой, ну, тут, слушай, большой трейд. Иностранец в Тиме. Иностранец в тим отправил мне, кстати, mortalка вижу. Еще одна Immortalка. Блин, он очень много Immortal скинов отправил из доты. По-моему, да. Тоже Immortal Набор курсоров, кстати. А, здесь просто... Ну, блин, тут, тут реально нормально так иммортала. Спасибо тебе огромное, иностранец в тиме. Человек под ником иностранец в тиме. Комплект музыки, кстати, даже есть. В общем, спасибо. треть реально большой. И тут имморталки. И опять же, Payday Два Вещи, что мне с ними делать, ребята, Номан? No Анкноман, An да. Игра, в которую вы никогда не играли, но тем не менее, мне продолжают из нее дарить подарки. Надо купить все-таки играть. Очень много из нее скинов. В общем, иностранец в тиме, спасибо тебе огромное за подгон. Едем дальше. А, утка отправила мне трейд с ширпчиком и смайликом в стиме. Спасибо тебе также. Ну, на самом деле, даже не ширп, а армейка. В общем, утка, также спасибо. У нас уже просто 30 минут, я хочу как можно быстрее... Закончить, чтобы не занимать ваше время Ну, что ролик реально уже получается растянутый а, Яй, отправил ау-грозу Но, тем не менее, подгон, яй, также тебе спасибо Дальше, опа, имморталочка Анкоман, я дура, дурной а, Ладно, Вячеслав Злобин Здорово, бро, отдаю последнее от Чистого сердца, ну, последнее Лучше было бы не отдавать, ну, во всяком случае Спасибо, дота, подгон, тут на, клок, на клока Я так понимаю, да, все на клока Спасибо, маска прикольная, хоть и Просто анкноман, но анкноман Анкоман. ну, во всяком случае Спасибо, Вячеслав, Злобина. едем дальше. Передай привет. Предлагаю вам меняться. Человек нужно чекать инвентарь. Человек нужно чекать инвентарь и тут же прошелся по остальным, ни разу не зайдя в профиль. Спонсорку оформил, лайк поставил. Подожди, человек нужно чекать инвентарь. И тут же. А, человек, нужно чекать. Это когда я, короче, говорил: типа, нужно чекать инвентарь и тут же прошелся по остальным, ни разу не нельзя в профиль. А спонсорку оформил. Лайк поставил. Спасибо. Оформил спонсорку, значит, есть а, шанс попасть в прокачку. Но опять же, не знаю, когда, потому что я жду, пока мне Изик поставит подкрутку, чтобы уже набирать людей в, в эту прокачку. Но во всяком случае, спасибо. Если бы я показывал инвентарь, вот сейчас ролик 34 минуты. Если бы я каждого человека показывал инвентарь, это было бы прям очень долго. Но, во всяком случае, раз спасибо. И за спонсорку отдельное. Лук. Друг, предлагает тоже обменяться, тут наклеечки лук-друг, за наклейки спасибо и два ширпотреба, но за наклейки реально всегда прям респектосы, лук-друг, респект, спасибо, знаешь как человека порадовать Дальше, Экшутер шутер отправил мне юмпик, но опять же трейд-задержка, но примем, во всяком случае подарок, Экшутер шутер также тебе спасибо от человека Дальше, Лайф ку а чё тебе все скидывают вещи? Зани ко мне на ваху. Ну на ваху не отправлю, а граффити прямую. А лайф также тебе спасибо, но граффити, тем не менее, спасибо. «Привет, сладенький, держи скромненький подгончик», — пишет Гузис. Ну слушай, он не скромненький. Тут кейсики, тут наклеечки. Блин, за наклейки еще раз спасибо. Гузис приняли, поблагодарили, идем дальше. «Открой кейсики». Да вы чё сговорились все? Темное пиво, открой кейсики». Блин, пацаны. А, все, смотри предложение обмена больше не действительно а я не могу я бы открыл но почему-то не могу. ну ладно идем дальше темное пиво спасибо что отправил не приняли рогалик привет хочу в рубрику думаю первый, кто попросит открыть мой гейс. да боже но я не могу почему-то их принять подожди а это типа так со всеми трейдами и почему я не могу трейды? нет подожди тут реально типа смотри Uh, я нажимаю и, ну, я просто их не могу принять Типа, половина трейдов больше просто недействительно Я не понимаю по какой причине Нажмем F5 Кстати, с Донбасса привет передавали Привет Огромные Кстати, про что говорил Аня Получается, поучаствовала в рубрике Подгон от подписчиков, но Аня не успел принять Я, ребят, здесь говорил, что Каждую неделю буду стараться снимать Ну, просто очень много трейдов Копятся, хочется прям, ну, вот, через 7 дней Короче, делаю запись Ну, в общем, тут реально, ребята, вот смотрите, скидывали трейдики Просто не успел Ну, ладненько, трейды, которые остались Через f 5 сейчас все сделаем И допринимаем то есть очень много трейдов отменяется, и типа, ну, я во всяком случае, ребят, показал, кто там отправил. В конце ролика еще отдельное внимание уделю. Ладно, человек с китайскими никами, подписчик, как мы договорились. Подгон от подписчиков, лови палку. Назначение в описании скина. Вау, спасибо огромное. Я трейд твой тоже видел, да я, в принципе, все трейды, которые мне скидывали, видел. Ну, просто ждал, пока их накопятся, накопятся, чтобы уже сделать полноценный видос. Чек не инвентарь, спишет мне в фрэнде без проблем. Блин, ребят, не пишите, чтобы я чек. В инвентаре ролик затягивается а, Ладно, инвентарь Из интересного, м вижу, Тег 9 вижу Ну, что для меня, опять же, интересно Юспи, кстати, черный лотос а, Статрек Глок, так, дальше наклеечки, наклеечки Чешки, сувенирный набор Держи, подорожает Контейнер у него Понятно, там, скорее всего, ширп Потому что, ну, понимаете А Авапка, здесь медали Ну, и больше из интересного все Инвентарь чекнул, как и обещал, Ну тут прямо самое, вот, я думаю, интересненькое, это все-таки этот черный лотос. Показать инвентарь сделано, сейчас можно принимать трейд. В Фрэнди, спасибо за трейд, опять же, p два скины, буду скачивать и играть, походу. Зеро, uh, Зеро отправил мне, кстати, скины, и тут, помимо common-uncommon, по-моему, если не ошибаюсь, были какие-то редкие, вот, рарный скин подъехал. Uh, еще один рарный скин Команка, анкоманка Опять же, рарный юспик какой-то А, это дигл Вот это да, дигл с глушоком uh, Так, опять же, анкоман и анкоман ну, спасибо, во всяком случае. Блин, реально хочу скачать по идее, чтобы побегать с этими скинчиками. Зеро, спасибо. Тут прям очень много разных скинов. Мы идем дальше. Зеро, еще раз, респект. Ну, и по трейдам, которые я не успел просто принять, тоже их покажем, чтобы ребятам сказать спасибо. Во всяком случае, не отправляли, ну я не успел просто принять. А, Темное пиво, показывали. А, дальше. Рогалик, показывали. Зайка мне, кстати, скидывал тоже трейдик. Опять же спасибо, не успел принять. А, Red Extreme. Тут опять же тоже рарные какие-то скины на Payday 2 были, но я просто не успел это принять. Блин, я! Я буду скачивать эту тему, я хочу с этими скинчиками всеми погонять тут прямо интересное что-то. Рубрика огонь, надеюсь попаду в видео, покажи на инвентаре. Ну, ребят, уже время прошло много, типа 40 минут, реально сейчас не уже показывать, просто не буду. Red экстрим, спасибо. Есть обычные экстремы, а есть красные экстремы, ну, ну да. Спасибо тебе еще раз за третий, не успел принять дальше Пука. Удачи тебе, посмотри вкусную Эмку. Ну, ребят, уже без инвентаря, в всяком случае Пука, спасибо. Тут тебе были интересные наклеечки, но не успел опять же принять. Денис с Донбасса привет. Надеюсь, что, ребят, ну реально без приколов, что скоро все закончится. Все хотят мирного неба над головой, я думаю, для кого не секрет. Но, Денис, спасибо еще раз за трейд. Опять же, не успел принять. Дальше Аня. Получается, поучаствовала в рубрике? Поучаствовала. Даже если я не принял, я, собственно, тебя показал. Аня, тебе привет. Приятно, что меня смотрят девушки. Аста, привет. Удачного дня. Посмотри, монетарь Аста. Спасибо. Про инвентарь уже говорил. Принять не успел по поводу трейда. Ну и все. На этом рубрика подгона от подписчиков закончена. Ребят, всем спасибо. Абсолютно кто что-либо отправляет. Даже если я не успел принять, вам спасибо, что приняли. Участию участие во всяком случае. Это был самый конченый опенкейсер, следующая запись через 7 дней, поэтому готовьтесь, я думаю, там будет вообще жесть. В общем, всем спасибо, всем пока, увидимся на этом месте через 7 дней. До новых встреч. Это была рубрика «Подгон от подписчиков». Снимал человек, озвучивал человек, монтировал не человек, принимал трейды человек, админ канала человек, спонсоры данного видеоролика подписчики.